приветствую всех на моем канале с вами ирина В сегодняшнем мастер-классе я буду делать серединку для банта или цветка кому интересно оставайтесь со мной для работы я взяла бусины вот такого шоколадного цвета бусина рельефная мне нужна одна штучка диаметр этой бусины 8 миллиметров еще я буду использовать 7 бусин желтого цвета с диаметром 6 мм и 14 бусин с диаметром 4 мм. Это все акриловые бусины. Еще понадобится нитка с иголкой. Вы используете мононить, а я использую обычную нить для того чтобы вам было хорошо видно что я буду делать еще нужен фетр и ножницы Итак, приступаю определяю центр будущего украшения ввожу туда иголочку с ниткой и пришиваю центральную бусину самую большую Здесь нужно сделать так, чтобы отверстия этой бусины располагались горизонтально. Теперь я вывожу нитку с бока центральной бусины и на нить нанизываю. 7 желтых бусинок у вас могут быть другого цвета бусины все зависит от того куда вы будете ставить это украшение теперь я закольцевала эти бусинки и вот нужно еще раз провести нитку сквозь все бусины. Я их набираю по две штучки, вот я по кругу прошла и стянула в кольцо плотное. Теперь иголочку вывожу на изнаночную сторону и на лицевую и теперь я каждую бусину буду закреплять вы видите на экране куда я ввожу иголку и как я закрепляю вот между бусинами теперь нитку я положила вот так и протягиваю нить вот таким образом И еще раз близко показываю между бусинами и ниточка. Опять же затягивает стежок между бусинами. Вот так они болтаются, а там где пришита уже держатся жестко. Вот это кольцо уже зафиксировано, все держится. Теперь я вывожу иглу на лицевую сторону и набираю 7 маленьких бусинок. У меня они белые, у вас могут быть любого другого цвета по вашему желанию. И опять я закольцовываю. Здесь слишком плотно я не стягиваю это кольцо. Вывожу иглу на лицо. И здесь, как в первом случае... Тоже провожу нить по всей окружности, набирая на иголочку по две бусинки. Это я уже сделала. И теперь буду фиксировать и закреплять положение бусин в верхнем ярусе. Вот так я вывожу иголочку. И с другой стороны нити затягиваю нитку, которая у меня в иголке заправлена. Опять игла между бусинок и закрепила. Я специально работаю здесь обычной белой ниткой, чтобы вам было хорошо видно, что я делаю. А вы делаете обязательно мононитью. Таким образом у меня получаются маленькие бусины в промежутках между более крупными желтыми бусинками. Теперь я буду нашивать нижний ярус белых бусинок. Беру одну бусинку и иголку ввожу в одну желтую бусину. И так делаю по всей окружности. Вот пришиты все бусины, они висят в воздухе, как бы висят. Я пройду еще одним кругом, вот так вдевая нить в белую и желтую бусины. Это я делаю для того, чтобы придать большую жесткость всей композиции. Еще раз напоминаю, работайте нитью тогда не будет видно ваших швов и работа будет выглядеть аккуратно. Я этой ниткой делаю только для того, чтобы вам было хорошо видно, что и делаю. Круг я прошла. И теперь буду закреплять каждую белую бусинку с двух сторон. При этом иглу я ввожу под углом. Это крайний ряд и мне нужно максимально далеко отвести нить. Для того, чтобы при обрезании фетра я случайно не разрезала ниточку и вся моя работа не рассыпалась. Вот я ввожу, наверх нитку вывожу. Теперь с правой стороны от бусины я закрепляю ниточкой. Теперь опять туда же ввожу иголочку. И теперь с левой стороны закреплю бусину. Вот так. Сюда я вывожу иглу с ниткой, с левой стороны закрепляю и теперь с правой стороны. И таким образом прошиваю по всей окружности. Ну вот все. Можно нитку закрепить и обрезать. Теперь я срежу лишний фетр. Если фетр выступает и есть возможность еще немножко его срезать, то лучше это сделать, чтобы он не выглядывал снизу. Так вот немножечко по миллиметрику еще снять. И работа будет выглядеть аккуратнее. Фетр я оплавляю при обработке огнем он еще тоньше становится и его практически вообще не будет видно поправим все бусинки и в готовом виде у меня получается серединка 2 сантиметра и 1 миллиметр вот еще такая и покажу вам в другом цвете я благодарю вас за просмотр моего видео. Буду благодарна за комментарии, лайки и подписку на мой канал. Получились у меня такие серединки. Получатся и у вас. С вами была Ирина. До новых встреч!